Thank you. Россия и фонд социальных инвестиций с каждым годом делают все более и более интересные смены. Конечно же, я понимаю, что улучшается контент, усиливаются эксперты самое главное, конечно, у нас тут наши дети. То, что мы видели сегодня, конечно, это то, что я не видела на больших зарубежных рынках. Это подготовленные по сути детьми уже готовые маркетплейсы для выкладки проектов социальных предпринимателей. Это интересный очень данный проезд. Это полностью подготовленные экологические квесты, отформленные игры. Это то, что нужно сегодня нашей молодежи. Один для ванн является именно развитие особенного детей, компетент социально потому что это не только в будущем создание их бизнеса, это именно деятельность, направленная в этих Понятно, что там, где повышается качество жизни, остаются жители. Тем самым мы решаем главную проблему России, где немало городов. Очень известное, я не буду говорить чье высказывание, это учелественный художник, который погибло в 17 лет, которая была в атаке и сказала, моя жизнь изменилась до атаки и после атаки. Атака меняет меняет та смена, которую мы видим. Те, те дети, которые сегодня получили навыки самопроектирования, проектирования, получили настоящий командный дух и почувствовали вкус артека, они останутся до атака в Всегда останутся этими сменщиками, детьми, которые не только создают себе но это знания прислушивают своей жизни, обучая, обучая много-много-много детей.